Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно устанавливать моды на Майнкрафт. Для начала нам надо скачать мод для Майнкрафта. После... Воу! Окей!